За дейностью выдания «Наш Могильо» они уже назираюсь давно, в принципе, полгода назад в Женевне, я не помиляюсь, была припинен мой автомобиль на дорожке, Минск-Могильо, Канческая Ванна, около 12 тысяч бюллетеней в том, как «Наш Могильо», так и у «Социал-демократ». И в принципе правооховники и чиновники, они ну, активно сорчутся за информацией, которая размещается на сайте. Она критичная, и часто выкликаю недовольнение. Ты не имеешь, я лечу, что вот и в общем у меня на квартире, и на, на квартире правооборотного центра весна, и наезд ЕС Чарковы, на Могилевский правооборотный центр, это все звенье, так как это звано одного ланцуху, потому что наближаются выборы. Именно это и весна, и МПЦ, и БСДП, вот наши партии. Мы будем заниматься назиранием за выборами. Где-то вот ну, не всем подобается, потому что ну, пишем то, что бачим, а не придумляем. Вот, тому я лечу, что в некой ступени это спроба нейтрализовать, а либо утягнуть вот такие вот процессы, как бы не было часу реально заниматься назиранием.